Вас приветствует интернет-магазин Спарта Экстрим Bike. Перед вами вот такая интересная модель велосипедного шлема для подростков фирмы Bell – Это итальянский производитель. Модель называется Сайдтрек. Имеет удлиненную конструкцию и садится немножко ниже на голову, чем традиционные шлемы. У этого шлема очень красивый дизайн, съемный козырек, и весит он всего лишь 276 граммов. Вашему ребенку будет очень комфортно в нем кататься. Плюс у него уникальный и единственный размер 50-57, который даст возможность продлить срок службы для вашего ребенка от 5 лет и старше. Здесь использована очень интересная система. Первая это система ArgoDeal, которая позволяет настроить шлем одной рукой быстро и удобно. Простое нажатие на кнопку и прокрутка придаст комфортный размер и стабильность шлема. Находится она вот здесь вот сзади. Также здесь система Pinch Gear. Это э, безопасная защелка. Находится она на ремешках. Вот она внизу. И защищает она от того, чтобы вы, когда застегивали шлем на ребенке, не прищемили ни в коем случае кожу во время застегивания. Также здесь идет интересный козырек Snap and Visor. Объединяет целинный вид шлема с прекрасной функциональностью. Защелки очень функциональны, легко расстегиваются и защелкиваются. И также здесь идет конструкция Fusion in Mold. Основа из пены ИПС это основа шлема всего. Делать шлем более крепким и прочным. Также внутри, обратите внимание, здесь есть накладки, которые можно снимать и стирать. Система Fusion Mold впервые была использована фирмой Bell. И сейчас является стандартом для шлемов high-end уровня. То есть Этот шлем очень крепкий благодаря тому, что процесс склеивания проводят прямо во время формирования основы шлема, а не после нее. В шлеме 15 вентиляционных отверстий. Шлем хорошо дышит, впереди есть сетка от попадания всевозможные машкары в шлем. Есть он в четырех цветах, вы можете подобрать любой вариант, который вам больше нравится. Заходите к нам на сайт, этот шлем можно использовать также для роликов, скейта и самоката.